Да. Это как у Высоцкого. Ну, смотри, что вы теперь да. поехали за камнями. 27 февраля. <связь> ну, ладно. <связь> на разъездку мы <связь> на разведку. Ехать надо вот сюда, хотя вот здесь вот дорога гораздо лучше прочищенная. К сожалению, она ведет на кладбище. Да, на кладбище. Нам, нам, нам... <связь> ну, ладно, да? Хладно, да. Ну ладно, <связь> да. <связь> Давай, стартуем. вот, добрались, да. Копей а до, а дальнего. Ну сколько добрались? Так, сейчас 30 половины. Красота. Подорога на самом деле не очень плохая казалась. Слишком да, 30. Отсюда километра два с половиной. Поехали. вот. Ау. Блин, ямка. Ладно, будем чистить. Вот спутник наш. Вечный. Несется олень Ты, Ты мне покажи, где он Покажу. Вижу, работает, нет? А? Да не вижу Фу. Да Наши до сих пор лежат. Вот я укрупняю Пакет не вижу, тебя не вижу А, во лицо Вижу, так Пакет бросил. Может быть снежком припорошила, так там не замерзло? Ну, похоже, что не очень замерзло. Да? что Ну ладно, расчищай. Потом, наверно сходишь за инструментом машину, сын. За инструментом, может, в машину сходишь. Я бы, конечно, не знаю. Давай может, это? Не, я буду дрова готовить, тут много надо. Они под снегом трудно. Ладно, я давай. Готовь, готовь. Чисти. плохо кадр взял здесь не видно нифига вообще только чтобы посмотреть за нор остатки застыло все это не резьбези нет конечно точно. Угу. нет два стакана там эти щепки в тех местах сейчас тоже там подолжимся посмотрим Классно на улице, замечательный. Поймай. А где он? Вот. А, вижу. тут вот ничего нет, да? Начинаем ну, человек... копать, копать, копать. Чудеса. Копать, копать, а там огонь появляется. Копаю, копаю, копаю. Класс. Чем быстрее копалось, тем больше огня. Трет землю, она нагревается. Смотрите, она... Вот прогорело почти. Я начинаю копать. Палочкой. Только палочкой. <звы> Класс. Что-то хоть отогрело у тебя там? А? Что-то отогрело хоть? Ну так вот, ручеек, да? Она вручеек. пошла а там второй мини пожог вот смотрим через это получится молодец какая яма уже так я там папа долбится в том месте где я сделал мини пожог сколько это еще не вся ее длина ну и глубина соответственно ты работай работай Ч... чего снимаю Либо какой-нибудь волчара пробежал что ли вслепую снимаю, ничего не вижу вообще. Вслепую снимаю. Ты где? О, вот ты. Ну да. Да, нормально, наоборот, вода будет кипеть хорошо. Но она потом в пазы попадет и, и опять замерзнет. Но. Ага, нормально. Ну. Мне это огненная жидкость. это все в сторону убрали. А у кого спички? На Давай, давай. Сбора. Пожог. Называется это. Хо-хо-хо-хо-хо! Неплохо. Нормально. Сейчас черти полезут оттуда. На сама хозяйка вылезет, я чувствую. <свят> Не, ну иначе как. Класс, ладно. Ага. Да. Ой. Не знаю, что сфотографировала. Руку, давай. Опа! Ну все, процесс пошел, она сейчас будет пластать всю ночь. Так, во время сколько уходим? Домой надо. Нет, Четвером, работает. я специально, когда, позавчера смотрел. Четвером нет, есть втроем. В одном собака стоит вот так, сюда лицом, а потом сюда лицом стоит. Вот только что потеряли полчаса ай да ладно выезжали страшно глубоко здесь если была бы задняя приводная не выехали бы какое сегодня число 3 3 марта начало март. работы март. да вот видишь как Давай, откидывай. Вот люди сгорело. Да. Ветер был с другой стороны. Поэтому... Ну осталось-то, кстати, немножко ведь. Не, маленько спасибо. Основная это масса. Это заложим сегодня вечером. Сгорит до завтра. Да. Большой. Но хорошо отгорело. А? Хорошо отгорело. Хорошо? Да. Ну, снег выбрать. Сейчас попробуем работать. Я пока щепок принесу. Долбим и дальше, наверное, бабро придется сделать маленький. Ну посмотрим. Ну хорошо. Другой шка, Да? Да? Ты сейчас рюкзак засыплешь. Убирай тогда пожалуйста. Сейчас я от тебя сфотографирую. Смотри на кадр. Вот. Видишь, как хорошо. Вот эти вот... все -таки. глыбы убирать придется. Ну давай, бросай. Сейчас я уберу. Работа кипит. Блин, подстать кувалде. Сегодня холодно. Намного холоднее, чем в прошлый раз. Витрище задувает. Устал. Устал? Устал. Устал. Это туда. Тяжело все-таки зимой долбиться. В этом плане. Стоишь быстрее, воздух разряженный, холодный. Да конечно. А. Дойдешь это самое. За дровами я ходил. По колено в снегу. А что там с ними? здесь вот ты надолбил я смотрю да там надо еще сейчас лопить хотя припадать еще а. там я один ствол нашел сейчас его притащу отпилю и какой трищий провалился да нет случай пей да я хотел по снятию этой перемычки. Да, зимой тяжелее. Значительно. Воздух разряженный, дышать трудно. Саша, вот так вот. А? Я говорю, Саша всегда мышкой за нор берет. Кем берет? Мышкой, мышкой. Тихонько, так аккуратненько. Вот так вот, Кувалдой, да? Так вот, знай наших. Ну, считай, что считай, что взял. Ладно. Потом скажешь, я приду. Пошел камень. Вот сколько трудов, все тяжело. Наступает последняя фаза перед ночным пожогом. Сейчас соберем все это Начало... Начало очередного дня. Последнего рабочего дня на Адуе. Это зимой, видимо. Число 4 марта. Да. Собираемся. Блин. Фукс, на каком дереве это? Скажи мне. Кто сидит на каком дереве? За кем ты только что гонялся, блин? С криками по всему лесу. Где? Покажи, где? Кого ты лаял-то, блин? Скажи мне, кого ты облаял? Ну-ка, покажи. Голос. Кого то лаял-то, блин? А? Олень, блин. Так а ч он, за белкой, что ли, по всему лес обгонялся только что? Блин. Дурачина? По пути на яму. ну ка ся, ну ка а? Не сгорело? Бляха, точно не сгорело. Вот блин, дра. Странно, Я некоторые... Покажу, ну, ладно. Вот Саша что-то там складывает. Вот Нашел очередной занор. Ага. Самое интересное за норм в моей жизни. Пока ничего кроме альбита нету вообще. Один альбит гребенчатый. Слушай, опять как-то не так показывает. Снимает. Я не говорю, что там что-то не то. А Но ты... Вот это, как бы ты помнишь, мы на наеме снимали... Функция какая-то. Да, какая-то, как этот. Как бы запаздывание. А аккумулятор не зарядил, да? Да ты что? Он полностью заряжен. Он показывает, что одна часть осталась. Ну, что я могу поделать? Он полностью заряжен был. Ой, хорошо. Сел, наверное, Вон альбит, какие друзы. Ну сейчас. Друзы альбита Подожди, держи, держи, сейчас я наведу. виду. Угу. Альбит. Альбит или Море, кристаллы, чистое, большие, красивые, чуть не прозрачное. И дымчака нет, да? Дымчака нету. Нету ни дымчака, ни. Фукс, фукс, ты чего? -то? Чего много? А, ну это хорошо, слегка. странно вообще. Часть жилы. Странная часть жилы, говорю. Но Ну, он почти прозрачный. Белый есть прозрачный. Вот теперь показываю 35 метров. 0 часов 35 минут. О! Ч? Что Что там? Да, это, наверное, мусковит. Да, да, да, да. Держи, я снимаю. Кристаллы... Да папа не видно. Очень мелкие кристаллы московита э, в альбите. Да? Потому что Но... горловина занора. А... Нет, с другой стороны альбит он. Да ладно, без разницы. Вот. Давай, работай. Что фукс?